Здравствуйте, друзья. Короче, у меня будет такая фишечка маленькая. Покажу, потому что, может, некоторые не заметили, где найти дополнительные детали к нашему прямому угязку. Сейчас я покажу. Это у нас будет... На этаже, где мы будем спускаться в аду. Это Resident Evil э, 2 Remake. Покажу так, потому что большинство из вас э, не заметили, что надо сделать фишку. Э, там, короче, значок, который вы берете на верхних этажах в музее. Так его надо, короче.. Э, использовать до конца, тут есть типа скрытая фишка, не знаю, может кто-то заметил и не взял то, что находилось внутри. вот Это... сундучка маленького, который он предоставлен для полицейских изучить у нас есть значок с АРСУСБИ, который мы использовали его до... Чтобы взять, представляет марки граммовой ястреб 50-го пилита. Все, мы взяли. Он выглядит тут. Это типа диггл, да? Как говорят при комплекте. Игл. Мы сейчас находимся в нижнего этаже, На него и Дорога у нас идет. идет. Спускаемся вниз сейчас. Едем в нижнем. С нижнего на лифт. И он, как говорится, с правой стороны, к мы спускаемся. В я уже похудел, и... не заметил. Сейчас я понял, что это, а, потому ну, что может ошибку сделал я, и многие люди. Да. ну, так. Вот я, э, обратил внимание на карте, это не имеет никакого значения. Проходим там какие-то там пасхалы, какие-то там. Не да, я, пожалуйста, должно быть в комнате рабочей, у нас тут похоже, если в комнате есть. Все вас там тут сюда напала, а да, с крысованием... Что-то вроде такое сюда, Тут сразу вверх, вот Давайте покажу, вот, куда вы спускаетесь. Вы спускаетесь сверху. это у нас лестница под землей. Точно ли вы видели? Вы спускаетесь вниз. Я думаю, многие не заметили. Можете заметить, и не знали, как открыть. Потому что если вы будете его использовать, он, короче, и не вставляется, а не вставляется, знаете почему? Потому что надо USB вытянуть. А я знаю, это просто, но не все как бы делали. Вот, его надо просто взять, закрыть и просто вставить. И, использует. И он идет для маха. специальный специальные. То вот. вот смотрите, какие прикольные длины ствол для вида. И все, он использован То есть что делаем? Берем, объединяем, И он становится вот, Все шикарно. смотрите классно этот все Без прицела, он не писает Так, круто Еще у нас есть фальбурный И он должен сейчас... Да Может у все Все, на этом все что-то Вирус. Я еще поищу, по скалку, все эти... У нас там есть еще, типа, сначала игрушки надо сцеплять. Я пару нашел, открыл пару бесконечно. Вот у меня есть принятие бесконечно, у бесконечно. В следующем видео -то я покажу, как это я... все. И хорошую вечер. Я надеюсь, что вам будет понятно посмотреть да что самое хорошее ну и понятно лайк может соспроизводить если вы хотите какие-то нравится в моем